Ну, я посмотрела здесь очень много возрастных изменений в организме, возрастные изменения и в головном мозге, этеросклеротические изменения, и изменения по всей эндокринной системе. Что очень же они все-таки видят? Что улавливают? Тела-то нет, пузыря. но есть след, информационно-энергетический след человека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 Может быть, это и называется душой. Затылочная доля, левая ключица, правая часть грудной клетки, в области левой почки. Может быть, уши был, может даже разрыв. Но я так предполагаю, что это травма здесь была. Не видимое, и все-таки существующее, все-таки существующее.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 Поверните картиночку 11, 3, и посмотрите сразу основные места позвоночника, где в каком месте больше завязки и где больше вибраций. 11-12, или вот 11, 11, 11, Да, да, да, там, скорее угу. всего, все эти завязки как раз там. Посмотрите внимательно. Так, 11, так, да, хорошо. Да, да. Угу. <звук> Давайте попробуем пригласить больную. Здравствуйте.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 И притягивается к определенным зонам, которые, так сказать, аномальные. Таким образом, если человек откуда берутся у людей то, эти уникальные способности, да и насколько вообще они уникальны, может быть, они заложены в наших генах? Просьба, вот, Сашу, вот расшифруем геном человека, зоны, узнаем. И так сказать, диагноз, как вы предполагаете, Значит, общее наше мнение таково